Друзья, привет! Это снова я. И у меня для вас, у нас для вас первое домашнее задание. И оно, поверьте, пожалуйста, очень классное и очень легкое. Вам понадобится для него всего лишь два предмета. Ручка упала, сейчас я, сейчас я подниму. Вам понадобится ручка и вам понадобится чистый белый лист бумаги. Вы берете и пишете этой ручкой на этом листе бумаги 10 Вещей, которые вас раздражают, бесят, которые вы не любите в вашем собственном организме. Понимаете, о чем я говорю? В вашем собственном организме 10 вещей, которые вы не приемлете, которые вас, ну, ну вот они вам очень сильно не больше всего не нравятся. Вот, отличное слово, больше всего не нравятся. Вот таких вот 10 вещей вы пишете на белом листике. Это домашнее задание. Выполнив его, вы узнаете много нового о себе. Вы поймете, что это тяжело найти 10 вещей, которые вас бесят, вам не нравятся. Но вы найдите их обязательно. Подумайте, хорошо, может быть 5 минут у вас то займет. А может быть один день 5 минут и другой день 5 минут. А потом будет следующее домашнее задание, которое тоже очень прикольно и очень много чего вам даст лично вам. Начинаем разбираться в себе, начинаем осуществлять самодиагностику. Хорошо? До новых встреч!